Грузы на каждой чаше весов сильно прибавили весе. Приблизившись к своему триумфу, наш враг становился уязвимым. Мы не могли непосредственно вмешаться сами, могли только наблюдать и ждать. Чтобы увидеть, уничтожит ли его им же самим гордо выбранная пешка. без хранителей. Итак, вот она. Молоты говорят, что узнали о том, что Константин спустился в свое царство для совершения ритуала с глазом. Молоты сделали для меня подделку, фальшивый глаз. Если я смогу подменить им настоящий, это должно причинить ему некоторые неприятности, если он не заметит меня. Никогда прежде мне не доводилось обворовывать Бога. Это вызов. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Вор Золотое издание. Итак, друзья, итак, мы с вами, значит, значит, а, судя по вашим комментариям, короче, дошли до последней, последней финальной миссии. А, называется она Утроба Хаоса, вот так вот, прям, прям. Ух, как называется Окей, сложность эксперт а, Хранители сообщили тебе, что Константин ушел в утробу хаоса Отправляйся туда вслед за ним Если ты сумеешь подменить настоящий глаз Который Трикстер использует в ритуале а, На фальшивку, сделанную хамеритами Это должно помешать осуществлению его планов Чем больше тварей пройдет через этот портал Тем больше их попадет в город через храм молотов Хамериты сказали тебе, что если ты не уничтожишь портал До того, как Константин закончит Своим ритуалом он может остаться открытым навеки, даже если планы Трикстера провалится. Бляха, у меня муха тут летает вообще. Вот. А, короче, нам нужно закрыть портал. А, подменить. Подменить, подменить а, глаз на фальшивку. Окей. Okay. Окей. Okay. Так, а, ну давай посмотрим. Продолжить. А че у нас нету этого? Чё? Это портал. Бляха там... Там мухоловка бежит. Так, стрелы. Стрелы тут всякие разные у меня есть. Бляха тут мухоловка лежит, бежит. Тихо, тихо, не блюй. Умирай, умирай. Что такая жизнь-то в самом начале? Окей, бежит мухоловка Вы сказали, короче, мне Так, у меня вот э, поддельный глаз Вы мне сказали, значит э, Чтобы я В комментах написали, чтобы я не тратил Так, я попробую еще сейчас оглушить. Чтобы я не тратил, короче, стрелы, которые Которые мне дали они пригодятся Так, окей, все Я вырубил, лежат Лежат оба два а, Чтобы я не тратил стрелы, короче Но вот эти я не знаю Хотя вы сказали вроде как любые стрелы Они пригодятся для закрытия портала Окей, будем знать Давайте отправимся туда в чертоги хаоса чем он так медленно у меня идет? А во, я на капслок, короче, нажал случайно. Так, что у нас здесь? А -а -а -а -а -а -а -а Газовая стрела хорошо две. А это что такое? Это тоже можно взять? Тихо, тихо. Погоди, это тоже можно взять? Да бляха! Хочу подпрыгнуть. А нет, это взять нельзя. Так еще одна газовая стрела, хорошо. Там ухоловка стоит. Допустим. Я думал, это глаз. Я думал, это глаз светится там. Все такое, знаешь, необычных таких то короче, фиолетового, ай! Фиолетово, какой-то вообще непонятный, непонятного цвета все. Так, я, я не знаю, я, я правильно иду или нет. Тихо, тихо, тихо. Ну, идет сюда. Она сейчас за мной побежит? Ой, а это что такое за такое? ну вот это что такое? Ты что такое? Ты что такое, мать твою? Жесть. Так? Погоди, у меня, блеха, у меня 6 стрел Газовый, на Этот помните, такие штуки у нас были с клешнями Только Они другого цвета были да Сдохни ты уже И я ее убью, потому что она, короче, бегает, она бегает А вот эти вот, они медленные так, соберу Леха, Зато они пуляются Охренеть а, -а, -а. А, а В любом случае Меня, короче, видишь Ведет по одной дороге всё. В любом случае Что это? такое-то? Падла. Стрела не тратим. Жалко, жалко, что стрела не тратит. На тебе. Беги, беги, беги, Гаррет, беги. беги. Ох ты. Я не удивлюсь, если здесь еще элементали будут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 Да я сюда не добегал. Смотри, а обезьяны уже не было. Каждый раз по-разному, что ли. Ой, а вот обезьяна. Иди сюда. Теперь ты Человеческая мяша. тебя побери. Теперь ты умрешь. Ай, черт, тебя побери. Так, это что такое? Вот так вот выглядит, короче, чертоги. Хау, утро, уй. В смысле. Куда полетел? Ай-ай. Это, это, это, это рождение типа Лунтика, знаешь. Я родился. Показал, стоит спиной. Угу, смотри, летит. Лунтик летит. Ну? Давай. Все. Сразу с рождения в отключке. Окей, так там, там где-то платформа была. Вот это. Что-то я куда-то полез, непонятно. Куда мне... Ой, ⁇ пти. Все ниже и ниже. Звуки-то какие? Звуки. Ой, смотри, летит. Еще один. <с2> Ты знаешь, как этот? О, там еще, смотри, летит. А, это вот, типа, утроб. Из, из, из, из, из этого утроба, короче, э, вылетает вот эта вся дичь. Ой. <Слышко> Алмазики-то непростые. Нельзя дотрагиваться до них. Посмотри, водная стрела. Тихо-тихо, аккуратно. Раз. Ого, он еще лежит. Тихо-тихо-тихо. Два. Что за звуки? Влеха, к стене прилип. Лягушки! Ай-яй-яй! Ай, Ай жопой алмаз. леха там лягушки, а как? Может все-таки попробовать? Блиха, я прилип к этой стене. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да на месте стойте. Охо, стоит, стоит. Да в смысле, Гаррет, ты че? Мне эти стрелы нужны. Бляха. В смысле он не может побить ее? Готово. Бляха, Гаррет. Стрел-то потратили. Я боюсь, как бы жопы не было. Куда иди? Хорошо. И... Давай, давай, давай, давай. Остановись, остановись. Ну, остановись. Хорошо. Ептикарт. попрыгала. Она останавливается вон там. Сейчас должна остановиться. В смысле, ты должна была остановиться, падла? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смогу я пробежать ее. Уйди! Уйди! О-о-о! А -а -а, твою мать! я yeah! oh, oh, oh, oh, oh, oh. По второму разу лучше не надо. Ну да. Верно, скажем! Элементаль! Бляха! Четыре водяные стрелы. Есть водяные стрелы, так, где-нибудь. Как тут не тратит стрелы то смотрите селим и, и и эти элементали. И. ой сколько их она да. бегом бегом бегом бегом! там огненные стрелы кстати были ай тупик ай тупик ай тупик там был Догоди. Оп. Я-я-я-я-я-я-я-яй! Так и знал. Гаррет, почему ты так быстрее не бежишь, а? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Оп. Прям-прям прям на лету. Так, так, так, так, так. Вниз. Оп. Хорошо, хорошо. Бляха! За мной летит. Ой, ёбки! Стреляют, стреляют Тихо, тихо, тихо Куда бегу, куда лезу Непонятно Вовсе Вот это я удачно заглянул Вот это я удачно заглянул Не летят за мной Жесть Бляха, меня напрягает, что у меня одно ХП, у меня нет. Э, зир... Опа, что за папирус? Гаррет, все, чем мы можем помочь тебе, вот этими кристаллами от рыбкам из одной из наших древних книг. Творение трикстера в этом виде, как они есть, сделаны из бесформенного вещества природы. а не из надлежащих материалов, о которых учил строитель. Огонь, вода, земля и воздух для трикстера — это то же самое, что кирпич и брус. Для нас, но как и их хозяин Они несовершенны Его утроба скреплена простыми элементами И в этом ее слабость Разрушь разруш Каждое из этих скреплений противоположными И утроба должна последовать За ними в смысле, Погоди. А огонь, вода и земля из воздуха Для Трикстера то же самое что и Кирпич и брус Для нас, но как и их хозяин Они несовершенны Его утроба скреплена простыми элементами Понятно, элементы ⁇ огонь, вода, земля и воздух, да? А, и в этом ее слабость. Разрушь каждое из этих скреплений противоположным. И утроба должна последовать за ним. Противоположным, типа, если огонь, то водой, да? Если земля, то воздухом. Или наоборот, если... Нет, получается. Если земля, то воздухом. Или если воздух, то землей. Короче, короче, я суть понял, суть я понял. Ладно, там разберемся. Е -е -е. Леха, я не разобьюсь там? -то. <толкно> Твою мать! <бля>. <толкно> <толкно> Чистый с лалом просто. Опа, а это что такое? Это вот робо? Ой, епте. А, вот до, до этого вот всего, короче, вот что то, что вот это кристальное, вот это, вот, до этого нельзя дотрагиваться. Вообще. Ни до чего. Я понял. А, вот так. Даже так. Окей. Никак, вот, вот, никогда не поймешь, как ч и как. Воздуха бы, поди, погоди, погоди, воздуха бы главное хватало, не кончал, погоди, это тупик, не дальше. и мешает так так ладно главное чтобы не кончился воздух ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. что происходит да ой В смысле воздух воздух воздух мне нужен воздух бляха погоди стой я сейчас задохнусь. А -а -а. О -о -о -о. Воздух, воздух, воздух, воздух. Приехать чуть-чуть. Жесть какая-то. Так нельзя, короче, тормозить. А, я вон там, получается, плыл, да? А если я ну, там выгляну, то я сюда упаду. Мне надо в тот карман, короче, попасть. Быстро, быстро, быстро. Я нихера не понял, что сейчас произошло. <смех> давай, давай, там карман должен быть. Карман там. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Не, не, надо прижиматься. Вот здесь, вот здесь, нет. Вот здесь, нет. Где-то вот. Вот. Вот он поворот. Быстрее! Фух! И главное, видишь это? Если бы я чуть-чуть переборщил с разгоном, то я бы это. Перелетел выступ. Поехали дальше. Главное, не это, не пропустить эти карманы. Иначе воздуха не хватит. Бляха, я там сохранился. Тихо, тихо, тихо. А, он в ту в трубу надо что ли? <г Bark> жесть, город! Вообще какая дичь просто! Окей, <с laughing> и... бляха. Ну и размерчик. Да, размерчик-то жесть. Так, а куда мне надо? Не надо наверх? А, вот вход. О, паучков, паучков! Ладно, я с пауками не буду. О, жрачка! Я с пауками не буду. Еще жрачка! Я с пауками не буду. Так, жрачка. А это что? Леха, тупик! <act> Я понял. Сейчас быстро собираем жрачку. Я Стас, с пауками, блеха не, блех, не хочу. Тихо. За мной не идея. Иди куда шел. Иди куда шел. Так, это не вход. Ага. Жрачка, жрачка, жрачка. Хлоп съел. Хлоп съел! Тихо, тихо! Хлоп съел! Фу, фу, фу, просто, просто я этот... Так, ищу тут эти стрелы. Я просто этот, как его там. Ниндзя. Так. Допрыгну. Яха! Ух ты, хера себе. <Senati> eram... тя да в смысле? Так. Отлично. Нифига себе, это о, блеха! Это это? Обезьяна так мне? Так прям... Травия! Блеха, не, не, до, не достать до него. Так, ладно, у меня... А на него много стрел надо. Хотя, может и нет. А, ну, в принципе, там, что там? А, а, а, вода, огонь... Тай, в смысле? А, вода, огонь и... Все, готов. Вода, огонь, а, земля и воздух. Обычные стрелы, в принципе, да? Никак. Как бы, если бы я потратил, смотри, стрелы... То я бы их сейчас набрал здесь. Так, а куда мне? Мне надо вот в эту штуку прыгнуть или чё? Зашибись <Слышать> Куда мне? Чё мне? Гади стрела с верёвкой у меня есть Да, две штуки Может мне вот сюда надо забраться? <Слышать> так, а дальше куда? Ну это портал или что Где, <связывающие> а что мне надо сделать-то? А, -а, а вон там чё! <связывающие> вот где кошка-то зарыта. Ах ты ⁇ пти, мать. Я не попал, да, по нему? Хорошо попал. Да? Э? Хорошо. Блеха мне не хватит. Не хватит стрел. Последняя стрела. Бля, я хочу и промазал. А -а -а! Опять не дострельнул. Да ⁇ пти, мать. Да че эту плюта чего мне там Мне по-любому же хватит стрел этих да блеха Пья нахер, а? Уйди! Так! Надо валить, надо, надо найти, короче. Короче, что так медленный? Такой медленный, бляха! Быстрее, ускорься нахер! Куда мне? Вот сюда! интересненько Я просто наугад угад пошел, короче. Э-э-э, тихо, тихо, тихо, тихо, стоп-э, стоп-э, стоп Тихо, стоп, стоп, стоп. тихо, тихо, тихо. а а а, -а! По этой потине надо было. А я такой... Ч ⁇ за смех? Ч ⁇ за смех? По тени надо было там бежать. А я такой... Просто... Так, ну, окей, обезьяна, обе... обезьяна это ладно. С обезьянами справимся. Ну что, скажешь, Леха какая смотри. Закрела! Смотри! Смотри какое! Я тебя раздесу нахер обезьяне от роде как тебе такое а? смотри какая все отлично Д дай прости бляха, уйди. Это вырубили сразу с первого удара Ничего я думаю далеко не надо убирать Сейчас будет еще Скорее всего А нет смотри разгончик нужен <ни lohingnelle> А че не прыгнул то бляха Я просто спускаюсь в в Вообще в самую-самую-самую в самую, в самую Задницу, походу в сам, в самый этот Самый ад, нахер О, сейчас спина даже уже Затекла, блеха Я так предполагаю, в самый низ О! Надо просто отключить этот портал И дать молотам шанс Отключи... Так Погоди а Белая, белая Это у нас воздух, а красная Это у нас огонь, а синий Это у нас вода, зеленая Это земля, получается, да? Так, противоположно Противоположно. Так, вода. Это у нас огонь. А, как она полетит-то, блеха? Закинул. Блеха еще выше. Где-то вот так, наверное. Отлично. Так, это у нас... А -а -а -а что у нас? Так, огонь. Огонь, это у нас вот это. Отлично. Так, а, так, так, так, так, так, так, так, Сохранимся. А, что там идет у нас? А, земля. Земля. Это вот это. Как она летит? Под углом, под так, угло. Да. Выше, значит. Оп! Яха переборщил, что ли? Ниже. Чуть выше. Вот так. Да в смысле? Еще выше. Вот так. Ну какого хера? Вот так. Все, отлично. Так, и осталось, осталось у нас. Э, чё? Осталось у нас. Вот это. А это летит у нас вот так вот прямо. Ништяк. Не, штяк. Так. В ту сторону не, не надо, я тех я трогать не буду, получается, да? Тихо там. Заплевал. Заплевал, бляха. Ать, ать, ать, ать, ать. Отлично, что там? Подними настоящий глаз на какой... А, подменить! Понятно! Отлично! Отлично! Ну как так-то, гард, пти мать, а! Это ж трава! Как так траву мог сломать себе ноги? ходит Спинцовые тучи, мечут молнии, дождь и снег, призови булю, призови серое, и пусть оно идет впереди тебя. Пригоди это Трикстер. Мы его увидели вживую. Так подменить глаз. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Глаз. Ага. Пригоди. Смерть, превращает... Валим, валим, валим, валим, валим. Горьке, красное, и пусть тебя. Так, а если мне сражаться-то с ним надо будет, да, наверное? Так, у меня 7 стрел Мечом а, огненная стрела, кстати, есть. Отлично. Если что. И Смотри, камень, и призови волну, призови голубое, и Жесть, у них там заклинания, я просто. В бахере. На? Ну -ка. Камень покрывает собою землю, плит колонны. Мелкая пыль в воздухе, танцуя, застилая собою окна. Призови землю, призови коричневое, и пусть оно идет впереди тебя. Коричневое. Я по утрам В унитаз коричневого призываю Тьма поглощает яркий свет Скройся во тьме Обмани их Закрой тенью и в зор Будь внутри Почувствуй ночь Призови ночь, призови черная, и пусть оно идет впереди тебя. Я тоже так могу, знаешь, подходить там просто камень, ножницы, бумага и бутылка шоколада. Он просто там... Кайфу, он рыб там читает, просто ты. Призови черное, призови коричневое, Йо ⁇-⁇-⁇ -йо. Леха, такой долгий ритуал просто. Уже без звука там просто. Он про себя там. Он, он текст забыл просто. Он про себя там что-то... Для меня. Открой Открой. Открой для меня. Так, сейчас, наверное, надо будет сражаться с ней А, да, вот так? Он просто взял и сдох? Или нет? А, вот так, он просто взял и сдох. Просто взял и сдох. Окей, друзья, вот, вот оно, вот оно, вот и все. Мы победили Бога, победили Трикстера вот, спасли мир, остались без глаза. так сказать, короче. И, в принципе, все. Игруха, скажу, игруха класс. Продолжительная в принципе она интересная она как бы ну, не надоедает она прям вот, вот, затягивает и затягивает и затягивает вот как бы насчет стелса в принципе как бы я не скажу что здесь какой-то сложный стелс как бы, для меня самый раз можно сказать окей друзья это сейчас будет там финальный ролик вот а я с вами прощаюсь кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте подписываемся в инстаграм комментируем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 Хранители. Итак, ты думаешь, что победил? Я думаю, я получил то, что хотел, да, но ты все еще... Если ты еще не заметил, я только что спас мир, включает тебя. Мы знали, что ты это сделаешь, так и должно было быть. Теперь я припоминаю, почему ушел от Хранителей. А я помню, почему мы позволили тебе уйти. Что ты от меня хочешь? Ты пришел меня поздравить? Пригласить меня назад? Ну что ж, буду говорить на чистоту. Ты совершил то, что было записано, и да, ты сделал это хорошо. Тебе больше нет места среди нас, однако мы тебе еще понадобимся. И очень скоро. Я так не думаю. Я покончил с героизмом, как, впрочем, в Писваре. Ты не сможешь убежать от жизни так же, как убежал от нас, кара. Жизнь все равно найдет тебя, и неважно, как искусно ты будешь ускользать. Послушай, есть книга, о которой тебе не рассказывают Я здесь, чтобы сказать, что для тебя было бы мудро прочитать ее сейчас Если ты все еще можешь читать наши глифы Я пытаюсь их забыть, но вы хранители повсюду оставляете их для меня Да, у тебя больше друзей, чем ты думаешь Скажи моим друзьям, что мне не нужна их таинственная книга И их предупреждение к глифами и их посыльным Скажи им, я с этим завязал, скажи им, все кончено Скажи им, Гарретт отошел отдел. Я скажу им вот что, ничего не изменилось Все происходит так, как было записано Трикстер мертв, берегись восхода эпохи металла